Молодцы. Срубалас, здоровый. Ты помани да, его просто, вверх-вниз. Да, да. Дайте другую блядь, блядь. Да, да Ах, Вот тебе и десятка. Даже побольше, Серега. Руки не порезают. Нет. А я вот это хороший. Серег, ну это килограмм четырнадцать. Если не побольше. Лёх, сграцируй меня на это, а знаешь. Вот. Спининг. Они тут знаешь как одна за. Сейчас конечно... налови, дядя Дядюй, дядюй. Сейчас дядюй, тина. Ну подожди, я тебя сфотографирую, так. Нет, мне это... я тебе потом передам на iPhone. Ага, ну ладно, тогда не буду. Это первая в жизни такая щука, да? Я первую рыбину поймал. вообще. Сейчас подожди, ты что там слышишь? Давай, Леха. Че, давай, цыпляй. Удочку, не поднять, фотографировал. Сейчас я. Ага, ага, ага. Блин, Сергей, что ж тут? Это как по-другому, да? О, как мы аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Сергей, то, что, блин. Это не он, это она. Вот ты крался. Ех, -мо ё-моё, а блин. Блин. Ах... Близко. Близко. Говорю, пока не кидай. Ты брыкнула, видишь? Ну понятно. Блин, ты. Вот это передон! передом. Слышь, вот здесь и на двадцатку можно вытащить. Все, поехали. Подожди, последнюю. Таз блесной будет теперь. Она может и взять с блесной? Она ее выпленет. Слышь, Серега, Тут же кидает и вытаскивает. То, блядь, блесная. Ну, тут переживания такие. Сосед рядом на косе стоит. опа опа опа опа оп, оп, опа оп, оп, опа оп, оп, оп, Ну, тот крокодил, блин, конечно, был. Давай того крокодила выловим все равно. Нет, Серег. Леха, еще, еще, еще, еще одну. Поехали, Серег. Еще одну, Леха, как Серега, хочешь. поехали. А мы куда-то то Слышь, Слышь ну на, ты на, один на, ловишь, на, что? На, на я тебе с... Лех, Лех, ты думаешь, он один здесь крокодил? Вот да не. Вот они вот кидать-кидать. А потом он меньше... Идут все подряд. Все Все вот такие. Ух ты, не на надо. Это, это не надо, да. Это маленький. Когда на спиннинг так вот ну, подводишь, ну, Серег, смотришь, вот такая, резко сразу раз и вверх нахуй. Вот этот заброс удачный. О, сейчас, подожди, подожди, не торопись, не торопись. Давай, давай, давай, не тяни, не тяни. тяни вот она блять убегает мелкая конечно вот она весь, весь. ага вижу вижу это, она уже полетела ак блестя смотри смотри смотри смотри смотри проститута она мелкая да я и говорю, что мне она так у него вот она Нет, ну это не та, не та, не та. Нет, это вот кабан. Нет, тут кабан был больше этого. Сейчас поймай. Снимай, снимай. Тебе, да. конечно подальше отойти, блин. Эх, Я распутаюсь сначала здесь. Тривов. Что, отпустить это? Ну сейчас опять. Куда? Да, На, на, на путь,